Любят у нас народ Лайны за их доступность, цену и какую-то оригинальность, раскраски. Ну, давайте разберемся в катании, что покажется Лайн Мордесай. Поехали. Здравствуйте. А, лайн, Лайн, Лайн, Лайн Мордесай. Но, в принципе, лыжа мне понравилась. Особенно понравилась, когда я ее снял с ног и отдал он обратно и понял, что она ко мне не вернется. Что по катанию? По катанию, в принципе, это парковая лыжа с какими-то потугами на универсальность, на совмещение с катанием. Однако, это, конечно, кошмар безобразный, потому что, значит, единственный вариант катания на этих лыжах, это нормальный какой-то уклон, нормальный какой-то упругий снег, именно упругий, ну, пусть он будет там не мягкий, не легкий, но именно упругий, чтобы в него можно было упирать лыжу и прогибать ее за счет вот этих ее и нагружать, потому что без нагрузки она вообще трешак, она просто ходит, гуляет, мечется как хочет вообще. При всех движениях, при всех она нестабильна. Она стабильна только в очень коротком повороте, вот, либо вообще без поворотов, там, я не знаю, на трассе, подготовленной при залете на кикер, вот она как бы. Но там как бы по стабильности речи нет, потому что там ничего не происходит. Там вот такой разгоночка идеальная, как бы хорошая, по ней разгоняемся, дальше кикаем, и там вообще как бы лыжи вот вообще не касаются ни с чем, пока ты летишь. Вот, и там, наверное, они работают хорошо На приземлении, не знаю, не проверял И вот вообще фристайл составляющие Тестировать не собираюсь По катанию как бы лыжи безобразная У нее нет никакого своего катания Никакой своей среды благоприятной Для ее катания, в общем, да Ну, естественно, за счет рокеров Понятно, что мы там можем по буграм на них там поманеврировать на очень малых ходах на очень малой скорости там где стабильность как бы вообще ни на что не влияет но вот больше как бы от них ничего получить невозможно вообще никак ни во фрирайде ни на фрирайде никак то есть это вообще никак не вариант там никакой универсальности это о какой универсальности трассы не трассы вообще тут речи нет чистый парк и вот дальше вообще вот все парк при том безвариабельный и без универсальный может быть там я говорю еще раз в сноупарке, может быть, она прекрасна. Может быть, она прекрасна. Но это давайте мы и будем спрашивать у тех, кто вот, прыгает в парке там нон-стоп. В нашей точке зрения катающихся людей, как бы для катальщиков, это более чем безобразно. Задника нет. Любое управление лыжи через загрузку задника, контроль, просто провал, и лыжа уходит в телевизор. Передника нет. Просто, то есть... Его нет и по длине, его нету по жесткости. Середины как бы тоже нет. То есть единственное, что можно, это можно крутиться на них в плоском видении во все стороны. Да? Все остальное не работает вообще никак. При этом нет никакой динамики, никакого фана тоже нет. То есть армада GG, которая тоже такая вся во все стороны, зарокерная она, по крайней мере, веселая. А эти еще и не веселые. То есть они справа и слева вообще никак не дружат. И вообще просто кошмар. Удержать их вот нереально. Ну отстой. Поэтому как бы... Я не знаю, кому и как. На мой взгляд, это помойка. Всё. Я пойду за следующими. Ставьте видео вот так, потому что все-таки вы ставите так видео одни а лыжам. Вот. А я найду для вас нормальные лыжи, на которых хорошо кататься. Все, пока.